Октябрь. Мы в Ахене. Немцы бьются за него, как сумасшедшие. Союзники вошли в немецкий город в первый раз. Но не в последний. Мы думали, что, освободив Париж, станем на шаг ближе к дому. Но это было только начало. Теперь мы сражаемся в городе. В Ахене. Крауты вцепились в него мертвой хваткой и неспроста. Мы пробиваемся через их западную границу. Дэвис сказал обыскивать все кварталы, все дома. Прикончить их всех, сказал он. Тернер и Пирсон на ножах с тех пор, как мы здесь. Война изменила нас всех. Похоже, понадобится больше средств. То, что я приказываю, и есть твое задание! Эй, прибавьте темп, мы должны успеть до ночи. Эй, смотри, что я нашел. А твоей девушки. Я говорил, не трогать мои вещи. Ты что, даже не вскроешь его? Боишься, что там прости-прощай? Видишь адрес? Стоит Дэниэлс, а не Рэд. Причина одна, но дэнилсу Как не обидно. Думаю, она тебя отшила. А может, это письмо Шрёдингера? Типа, пока не откроешь, она еще твоя? Может, это письмо что сгорел, что ли? Оставить реб! В 7.30 атакуем Национальный театр! У каждого есть свой предел. У каждого. Так это или нет, но если я хочу вернуться, я должен верить в твою любовь. Дайте подумать. Сэр, нет времени думать. Так, Дэниел. дуй Саэла за Бирсоном. Вызывайте танки. Живо! Ладно, Прикрытие. пошли. Есть, сэр. Дэннил, Держите, сержант. Так Вай 2-7 злодею обстрелом. Запрашиваем немедленную поддержку на рубеже 2. Прием! Вас понял. Но ведь тогда мы откроем план. Ну и Прием. ладно. Главное, шевелитесь уже. Выполняем. Прием. И поживее. Пакер будет нас на части. Отбой! Ладно, ребята. Идем к городскому театру. Поможем первому взводу. Позиция врага неизвестна. Переключаемся на радио и рации. Включаю радио. Рэпсон! Мы идем направо и срежем к театру. Вас понял. Выполняю перес. Абрамс, пул, вы остаетесь здесь со вторым взводом. Прикрывайте фланг, пока мы не вернемся. Вас понял. Сделаем перес. Всем быть на чеку. Следите за окнами. Ладно, Редсон, пошли. Сейчас мы на их земле. Совсем другой разговор. Если хотят море крови, мы им устроим. у них нет ни шанса. Они так не считают. Панца Шреки! Я тебя не вижу. Я вижу собор. Мы почти там. Боже, Рэпсон, прости. Ну, ладаемся! Едем! Нам на пол! ВЫСТРЕЛЫ его! Нам надо ударить в боком! Выстрел в лоб заикошетил! Покажем, стреляй! кто его на прицеле? Отъезжаем! Не попал! Ещё один удар не выдержит! Мы под прицелом! Не пробил броню! Попали! Есть! Попадание! Наряд в Не попадайте на прицел! Отскочим! Попали! Вы... Едем! Да, да! Чёрт, это тига! Нам надо ударить в боку. все один панцирь. Он ведет нас. Есть попадание. Немецкий танк справа. Снаряд отскочил. Да, теперь назовем. Выстрел в лоб свихошетил. Стреляй ему в лоб. Вправо! Удар! Вправо! Тигр! Слева! Танк подбит! Нам надо разобраться с Тигром! Нельзя уходить, пока не добьем последний танк! Без визуального контакта. Ищем врага. Выйти из сода прицела. Сострел в глубоком ноге. Иксей, не вижу никого. Налез, Vai мне сам Рад, засвитая! Бассейн. Редсон убит. Остались мы. Скоро будем у вас. Чинюк каждую ногу! Я тут уже совсем рядом. Спасибо за помощь, сэр. Дэгвуд Отбой. Ладно, Берес будет удерживать позицию у театра, чтобы прикрыть наш план. К отелю пробиваемся без танковой поддержки. Пошли! Ладно, действуем. Нацисты давно используют отель как свой штаб. Нам надо захватить его. Было бы проще. Будь у нас пара танков. Берес должен удержать эту позицию. Мы на острие атаки рядовой. Внимание, проверьте окна. Враги могут быть витрины. Что-то не так, слишком тихо. Просто глядим в оба. Спокойно! Держитесь, укрытие. И дымовую. Подожди, пока цели появятся. Усилий. Да! А ела дымовую не подкинешь? Не трать их зря. Цели все равно нет. Туда передай! По лестнице не пройти! На улицу возвращаться нельзя! Фина, с виду клипкая! Бионерс, давай грандометом! Назад! Профильник! Профильник! Профильник! Профильник! Профильник! Последний блок Крау. Дэниэл, бинокль! Да, сэр. Здесь очень тихо, но это скорее плохой знак. Дэниэл, что видишь? Небо чистое. Бомбардировщики отработали. Что-то высматриваешь? На что ты уставился, рядовой? Я смотрю на отель. На балконе никого. Солдат вообще нигде не видно. Наверное, засели внутри, укрепляют оборону. Они сделали ставку на это место. Значит, сможем подобраться без особых проблем. Но когда ударим по отелю, лучше быть готовыми ко всему. Сначала жилое здание. Там может быть полно краутов. Зачистим обезопасим тылы, потом к отелю. Стройся! Дэниел Сусман, вперед! Пошли! Осторожно! В квартирах может быть полно врагов. Есть дымовые гранаты. В обоих кварталах. Все чисто! Вперёд! Будьте на чеку! Дэниел, нам нужен гранатомет. Берегись обратного удара! Есть дымовые гранаты! Ничего не вижу! Нам немцы! Вали мы! Дорога заблокирована! Это вылез для Не вижу их! Ложись! Боже, вперед! И зачисти следующую комнату! Есть, сэр! Заблокировано. Надо продираться внутрь! Какой тесный проход! Не знаю, пролезали? Не стоило налегать на тушёнку! А, как смешно! Дэниел, пошёл! есть тут тихо, пока не ударим. Ладно, пошли. Готов, Готов взять патроны. Я про тебя не забыл. Сержант, найдите их. Полезете вниз. У тебя видение! Бросай. Бросай! А близости врагов нет! У меня есть дымовые и гранаты! Рузовик перекрыл нам дорогу. Оттолкаем. Поела, сними с ручника и рули. Остальные, толкаем. Так точно. Денелс, нужна а! Вот же сука. Дены вроде в Немного бензина есть, аккумулятор живой. Надо будет выбираться, думаю, я смогу его завести. Вы... Толкай, студент. Ладно, двинули. Готовьтесь, парни. Денелс, еще одна стена, Пробивает! Снесемся из спины, да? Осторожно. Надо начистить гол. Сусман, направо. А Ела, налево со мной. Ставим списоном, второй этаж. Так точно. Есть. на лестнице. Атакует фланга! Продолжение следует... к коридору внизу, и Дэниэл! Учить! Надеюсь, это все. Второй сбор работает наверху. Нам надо зачистить подвал. За мной! У меня есть дымовые и гранаты. Сидай сюда! Держитесь рядом. для тебя подходящее укрытие. Отвали. Хватит. Хэннинс, дверь. Цвет. Похоже, ребенок. У кого-нибудь есть шоколадка? Да, сэр. Ты, наверное, голодна. На, возьми. <говорит> эй, эй, эй, эй, эй, эй. Ну, нормально, нормально. Мы вас не обидим. Не обидим. Нет еды. Моя сестра. Пожалуйста, помогите. Нет, нет. Подкрепление краутов будет здесь минуты на минуту. Нам некогда нянчиться с гражданскими. Их всего двое. Сэр, взгляните сюда. А, великолепно. Черт возьмем тот грузовик в паре сотен ярдов пригоним его сюда и всех вывезем при всем уважении наша задача захватить отель я не говорю по-немецки знаешь немецкий и какого черта ты об этом молчал такого ладно мы забираем этих людей пенис Аелла, берите грузовик встречаемся у западного крыла отеля шевелитесь Интересно, что еще вы скрываете герцусман? Будьте снисходительны. А, не в этой жизни, рядовой, не в этой жизни. Мы с тобой, что же Цусман мне сказал, что знает Язык крауда? Он полунемец, полуеврей. Не хотел, чтобы кто-то знал о его родстве с фрицами. У нас у всех есть что-то, о чем мы не хотим говорить. Не могу. О кучке у них там ребенок. И старики. Всех не Вот что мы сделаем. Ну да, ну да. Вон грузовик! Пошли! Так, минутку. Надо завести эту крошку. Ладно, мы тебя прикроем. Они перестраиваются на северной стороне. Надо предупредить отряд. Надо поскорее вывести гражданских. Да! Или окопаться. Рискованно. Могут попасть под перекрестный огонь. Поздно волноваться. Вперед, вперед! Пирсон, брат, Дэниелс, нам некогда думать об этих людях. Это гражданские, им нужна помощь! Давай насквозь и остановись на улице! Есть, сержант! Ладно, вывозим гражданских! Вперед, вперед. Сэр, нам пора. Подкрепление скоро прибудет. Она? Она! Погоди, ты куда? Что она говорит? Думает, что ее сестра вернулась в подвал. Значит, там она и останется. Надо вывозить людей. Идем. Лейтенант, я скажу? Не разрешаю. У тебя две минуты. Я с тобой. Нет, только Дэниел. Слишком опасно. Все, кто остаются здесь, прикрывают. Да, сэр. Возвращайся, мигом. Так точно. Черт! Надо найти Анну. Она должна быть где-то здесь. Эй, привет, пойдем к твоей сестре. сюда. Ш -ш -ш. Все хорошо. Я остаюсь! Что за Все хорошо. Я с тобой! Zeichen von Feinden. Sofort wieder aufkommen! Schott! Oscar! Was soll das? Sofort wieder aufkommen! Gosmann Müller, wir werden angegriffen! Rauf, sofort! Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss! Geh hoch und sag kurz, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen! Schnell! Bewegung! Verstanden! Молодец, мы почти выбрались. Побудь, пожалуйста, смелый, еще немножко. Ты не пострадаешь. Туда не все легко, там стрельба рискована. Надо двигаться дальше. Ты молодец, потерпи еще чуть-чуть. Почти выбрались! Не туда! Отсюда они доберутся сами. Идем. Мы их сопровождаем, и точка. Пирсон прав. Если пойдем с ними, их могут начать обстреливать. Это слишком опасно. Идовой Цусман, зачищаем улицу. Затем вывозим их, понятно? Понимаю, сэр. Я подумал, что без нас будет безопасно. А если мы позволим немцам вернуть себе отель, все, кто здесь пойдут, будут в опасности. Это не кассеры. Превосходство у нас! Сажайте в грузовик! Это твоя цель. Занять позицию! Yeah. <laughs> Она умерла. что творишь? Выполняю приказы и все назад в отель! Марш, марш, марш! Эй! Мы не можем ей помочь! Мы взяли Ахен, открыли западный коридор к Рейну, но пропасть между Тёрнером и Пирсоном лишь увеличилась. И на кону оказались не только наши жизни.